Всем здорово, чуваки! Как ваше настроение? С вами, естественно, как всегда, Димас. Короче, сегодня играем на Крейзи Манке, играем на этой казинохе. С вас, конечно же, лайк под видео, подписка на канал. И будем приступать. Сегодня у нас на балансе 50 рублей депозита. Попробуем с этой суммой. Мы сегодня поднять, наверное, 5000 рублей. А Очень надеюсь, что у нас... Лучше поднять данную сумму Короче, у нас игровые автоматы обезьянки Очень надеюсь на то, что реально Crazy Манки Сегодня он выдаст просто солидные выигрыши Чтобы реально все у нас было успешно и хорошо Короче, пока мы а, лузаем Но я надеюсь на то, что реально эти лузы пройдут незаметно а, Мы с вами окупимся отличненько И все у нас будет окей так, а ну смотрим а, Ну пока 20 рублей у нас на балансе То есть мы особо не окупаемся Уходим даже в минус небольшой А Тут у нас выигрыш есть Хорошо, 22 рубля подняли Смотрим, что будет дальше, бонуски нету Но а, хочется увидеть, конечно же, солидный какой-нибудь выигрыш Короче, до 5000 рублей поднимемся Я не знаю, очень надеюсь на то, что а, реально у нас все получится И, конечно же, жду Реально хорошего профита От данного автоматика Игровые автоматы обезьянки всегда реально тащат Так, 50 рублей, кстати, подняли Неплохой выигрыш 75 рублей уже имеем на балансе Неплохой такой Уже у нас балансик Да, то есть все у нас пока не сидит успешно Надеюсь, что будет так дальше И, конечно же, мы с вами поднимем нормальную такую сумму денег Денег, да Так, смотрим ну, давай, игровые автоматы обезьянки Что такое? Почему? Почему э, Реально сейчас нету какого-то хорошего Выигрыша, потому что нужно поставить 9 рублей Ребят, на 9 линий играю. И, короче, сейчас будем с вами окупаться Просто по бешеному Смотрите, 9 линий сюда тащит Реально 9 рублей, так, вот 29, хорошо Подняли немножко, смотрим, что будет дальше Бонуски нету э, Я очень надеюсь на то, что реально будет Еще хотя бы одна бонус. Хотя у нас, по-моему, вообще ни одной не было Так, 100 рублей выигрыша, вот, вот это уже, вот это уже реально нормально Посмотрим, что будет дальше бонусная игра 10 рублей сверху Так, главное с этой бонуски Реально получить x10, я думаю, да То есть это все будет реально крутенько Давайте смотреть, так, первый открываем x1, хорошо Смотрим, что во втором А ну-ка, нихера Кирпич на голову Ладно, x1 тоже, в принципе, приятно получить Смотрим, что будет дальше Надеемся, конечно же, на солидненькие выигрыши 24 рубля там пока реально у нас океюшки. 3 рубля. 177 рублей имеем. Надеемся на все самое а, лучшее, так скажем, да. И реально верим в то, что выпадет нам все самое большое. Так, игровые автоматы обезьянки. 200 рублей уже имеем. Конечно же нужно повышать ставочку. Давайте вот сейчас долбанем раз. Давайте. 72 рубля. Поехали. Опа, опа, опа. Давайте закроем это предупреждение. Видите, нам, нам подсказывают, что у нас уже мало денег остается, но... Я надеюсь на то, что... Бонус у нас тут выпадает! Хорошо! Подсказка нам была, что... Ой, не извините, недостаточно денег, но... Мы сейчас поднимем достаточное количество, и больше то сообщения у нас не будет. Так. Эм, пожалуйста, хоть бы не кирпич. Пожалуйста, пожалуйста. Х2! Солидно! Смотрим, что последний когда там даст. Солидно! x 5 Хорошо, ребята. Это, конечно, не бэха, но приятно. Так. 380 рублей, отлично, подняли. Сколько у нас? 400 рублей на балансе. В принципе, неплохо. Смотрим, что будет дальше. Смотрим, что будет дальше. Хочется, конечно же, поднять больше. И, наверное, мы повысим нашу ставочку, тем самым сделая нашу обезьянку более защищенной. И, я думаю, игровые автоматы обезьянки, конечно же, помогут нам в поднятии бабок. А ну сколько? сколько там у нас? 300, 600, хорош, подняли, так, пацаны, смотрим, что будет дальше Косарь есть, косарь есть, отличный Смотрим, что будет, а ну-ка, давай, поехали, поехали Ну, собака, 30 рублей, ну что ты мне даешь, ну что ты мне даешь Такой хороший выигрыш был, солиденький, и сейчас такое дерьмо упадает ну, ну я не знаю, это просто жесть полная Давайте смотреть, что будет дальше Давай реально что-то годное, я тебя прошу, крейзи Маркиш, ну не подводишь, же ну, не подводи же ты меня Короче, ребят, смотрите, залетаем в хорошую сумму. Залетаем реально в хорошую сумму. Я сейчас готов рискнуть на 450 рублей, чтобы поднять реально больше. бонус -класс! Ребята, это, возможно, будет конечная ставка, потому что может быть реально джекпотик, и все у нас будет окей. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Так, что у нас тут? Фу-ху-ху-ху-ху! Х-15, но это другое дело. Это другое дело, пацаны. И все. Х5, ни хера себе, подожди. Еще может Не, все. Окей, okay, x 20 с этой бонуски, ребят. 9000 рублей у нас на балансе. В плюс мы уходим. Конечно же, на этом мы останавливаемся, ребят. спасибо конечно же, лайк под видео за такие старания. Подписка на канал, переходите вниз по ссылке в описании. Используйте мои тактики, схемы и, конечно же, свою удачу. Всем всего хорошего и таких же сочных выигрышей на Crazy Manke Пока-пока.